У вас есть только один способ получить эти права обратно. Я согласна. На что? Ну, на этот единственный способ вернуть права. Я, собственно, их так и получала. <свят> Девушка, вообще-то вам придется сдавать экзамен. Господи, то называйте это как хотите. Только знайте, что у меня есть не больше 15 минут... 7 и 8. Девушка, экзамен надо будет сдавать здесь, у нас. Да, понятное дело, что не у меня, у меня муж дома. Девушка, экзамен надо будет сдавать в аудитории, с остальными людьми. Да хоть на по... В смысле с людьми? Шо, прям присел? Да. Ничего себе, права подорожали.